Да что вы говорите? Она не уехала, она нас есть еще. Не дают людям жить, таком, не дают. А кто же собаку застрелил? А чем застрелили, дробью? Дробью, да. А вот ты говоришь, что ружья не около Вот У меня как в прокуратуре все подвязано. А топоры над головами у вас не летали? Топором кидал. Корову топором? А зачем? Ну такие жестокие люди. Ну и зарубить, что ли, на ходу хотел? Как минимум да, четыре раза да, он да. кидал топор в коров. Да. Так это Родео какой-то. У них льготы. Я работал уже в АБПе. Топор на работе, что ли, выдали? Внимание, в видео присутствуют кадры жестокого обращения с животными и сцены с кровью. Некуда приложить свои силы. Но я не могу в это поверить, или это правда? Ничего он тебе врезал, ё. разрубил. Чё это? Рубленая рана. Вот результат, причем животные. Так хорошо, вот коровьи он сустав-то не рубанул, да? С топором идет. Мирон, Мирон, Мирон, Мирон. Да елки, едино. Молодец. Браво, Молодец. Да палки а. как они с папой рубили моих коров. Третьего БК сегодня уже поранил. Вон у БК задняя правая нога расхерачена. Да это что за такое? Нихера себе. Сейчас разорвет. Полиция бессильна, ничем не хотят заниматься. Напугали вас эти пьяницы, да? Топор э, при неудачной попытке падает в песок, в грязь, в землю. И потом этим же топором кидается в корову. Вся эта грязь заносится на 5, 10, может быть даже 10 сантиметров внутрь. Да, рубленная рана, причем грязная. То есть это самая опасная рана. Очень часто возникает заражение. То есть был выкидыш из-за этого. А? Слева от вас фейерверки, выстрелы и громкая музыка. А справа топорами кидаются. И все друг друга прикрывают. Случайно попало в летящий топор? Лишь бы отписаться. Но... И главное участковый пишет. Вот был гнус катался где-то возле болота, в грязи и утонул. Типа его комары съели? Да, он катался, <с вот, <с защищался он, но... <с Территория должна освободить. И пройти. в другом месте 25 гектаров. А. Так это репрессия получается сталинская. Сейчас можно пойти на любого, написать заявление, квартиру, там, дачу, все забрать. Наложили на обе машины, наложили арест. Может вас прописать меня здесь, а? Ваня, шашлычок вам будет. Вы ему нервы а? на ваш день рождения? Ну, У себя дома? А-а-а, что там такое, а -а -а. мне пятый человек звонит. А -а -а. Решение суда. То есть все эти суды это на получается. Ну отрежь ты хвост от коня, дай им хвост убить. Нет, я им не препятствую, пусть идут, добивают. А теперь получается им и отступать некуда, столько дел наворочено. Или он из коня что выходит, вот то пускай убивает. А обзыскано неправомерно получается. Выходит, что о то заражение, там цветомино. Почему они меня-то обвиняют? Канал раскапывать. Решили, чтобы сюда заряд заходило. О, так они и пристань сюда хотели сделать? Да, они проход там. На Круг, круизными лайнерами заезжают? Да, да. Какой офицер? Нету офицеров, я нету. Не верю. Праздник им, праздник нужен, господи. чего денег много, праздник им нужен. Праздник с топорами. И с лопатами, и с топорами. Вон Чубин тут и... Получается, нашей стране ничего, кроме нефти и газа, не надо. Реально фермерское хозяйство врубает топором. Так это получается сафария с топорами по-сургутски. На ну, вон, и что? это? Рубленая рана. Кони заходили. Где чубин отгородил там наше пастбище. Вот результат. Я пример приведу еще, как они с папой рубили моих коров. Сколько изгаляться можно над скотиной-то. Причем животные. Кровище. Марта. Марта, марта, марта. Ничего он тебе врезал. Март, март, март. Март, март. Марта, март. Разрубил Ого, гонят, Мелкого гонят, чубин, Бориска. Я чтоб забор загородить. Они разгородили. Забор не разломали, ага, и теперь не городят. И с сыночком гоняет скотину. Их не этот забор, не мой. Че, он опять с топором? Я не могу согласиться с тем, что сейчас не буду приложить свои силы. Но я не могу в это поверить. Или это правда? Он топор у него. Вон он палка опять их дубасит. Авто не рубанул, да? Все бы и хана бы была. Смотрите, что делал. пеленка в стол. бока сегодня уже поранил. У нас просили один ветеринарный. правая нога расхерачена, бля. Да это что за такое, бля? Что, в прокуратуру писать, что ли? Смотри, Нога. Левая нога. Йо, бля. Ну, бля, это резаного -то. Раз ра себе куда ты его затолкала? Или резанули тебе его? Крезанули бы их. Это все отлетел. А, да елки палки. А. Напугали вас эти пьяницы, да? Да. А тут пьянка. А тут пьянка. На незаконных строениях. Тут пьянки, гулянки. Полиция бессильна, ничем не хотят заниматься. Анатолий, ну давай, наверное, сначала начнем. С чего все началось? Я так понял, на работе узнали, что у тебя есть шикарный 25 гектар. И начальству захотелось э, они захотели в субаренду взять, да? Этот участок. Да, да, да. И пошли угрозы, увольнения, подпиши бумаги о субаренде. И получается, в итоге тебя уволили по статье за, за, за якобы прогулы. Да, да, да. Потом они решили сочинить заявление, что якобы... Ты сам написал, что у тебя слишком много земель, и прошу изъять и земли и собственности. В связи с неосвоением. Да, да, да. Это не прокатило. Ты сделал экспертизу, доказал, что это заявление подделано, роспись не твоя, приписка не твоя. И они решили сочинить постановление 58, в котором причем это постановление подписал единоличный глава. Хотя, согласно 33-й статье земельного кодекса, решение об изъятии земель могут принять только Совет народных депутатов. А тут да, постановление да. подписано единолично. Изымаются земли только те, которые находятся в аренде. И да. не используются по назначению более года. Правильно? Да. А у тебя земля была в собственности. Как так? Ну, просто не знал, что у меня земля в собственности. Ну, а потом, как они назад... Вот, вот сюда. Смотри. Это же Газпром, это же, как говорится. Постановление там четко сказано. В связи с неосвоением в основу этого постановления, я так понял, положили вот это самое поддельное заявление. Да, да, да. С него все и образовало пошло. Вот это прецедент какой-то. Согласно вот этому постановлению получается. Любой глава местного самоуправления может изъять собственность из-за того, что она используется не по назначению. Вот в чем мы и заявляли на суде, но у нас не услышали. Потом состоялся некий суд, который... После, после получения свидетельства при помощи губернаторов, угу. я получил в пятнадцатом году, в июле месяце, точно дату не помню, свидетельство на право собственности. Что мне Кадастровая палата Хандамантийского округа выдала это свидетельство. Потом они меня пригласили, последний раз под это, по скайпу разговаривали еще. И Трубецкой мне заявляет там, Наталья Владимировна, мы ему даем 25 гектаров собственно. Я говорю, что, у меня как того кота хотите? Подожди, а где дают? А Эти же? Неизвестно где. Не, В другом это месте? я должен покинуть все. Вот, это, вот эти все строения, да, всю технику, да, всех, да, весь да. код, всю семью. Да, Территория должна освободить, вместе с постройками. И в другом месте 25 гектаров. Да. Так да. это же, это как сталинские времена, получается. Я говорю, так вы что творите? Я говорю, мне землю давало, мне 37 лет было, да. а сейчас мне 60. Я говорю, я куда пойду? Вы что, говорю, смеетесь, что ли? Так это репрессия получается, сталинский. Выходят я Переселяйся говорю, она... в другое место. Я говорю, она переходит по наследству. Я же им так и говорю. Раскулачивание у вас все по наследству переходит. Вот сперва землю отобрали, теперь на животных переезжают. То есть мало того, что в 1941 году вашу семью репрессировали, потом реабилитировали, так вас сейчас опять повторно пытаются переселить в другое место. Да, да, да, да. Ничего не поменялось. Что Россия прошла через сталинский режим, что была война, что наши предки здесь малолетками, все для фронта, все для победы. 8, 10, 12 им было лет, я говорю, работали в колхозе, мама рассказывала на банном. Так вот, что мы заработали? -то? Опять то же самое. Так я говорю, не понимают люди, то, что опять идете сталинским путем. Только вы это все не, как говорится, не признаете. Намолились на меня, на одного-то, на нашу семью, вернее. И все, но я говорю, не, так дело не пойдет. Так, а Трубецкой тут как вообще замешан? А именно он предлагал доспать? А, а Трубецкой, вот как Черкашина здесь попросили, он был у него замом, его поставили уже главой. Он уже все, как говорится, начал тут свою политику гнуть. Так что характерно, не имея прав на мою землю, они подают иск в, 16, в апреле месяце, в году. Угу. И все, и суд это дело рассматривает. И решение суда было, в чем заключалось? Суд даже не вникал, говорю, вот... Решение суда в чем заключалось? Об отсутствии права собственности они подали на меня искать. То есть изъя земли? Да, полностью. Суд даже не вникал в суть дела-то, что... Он не рассматривал документы, вот, говорю, они ссылаются в постановление 58 на статью 32. Но мне четко написано, что у кого земля в аренде если год они не работают, ее изымают. Но у меня-то земля собственности. Как это можно взять и, и отобрать? Что мой говорит адвокат Сейчас можно пойти на любого написать заявление, квартиру, там, дачу, все забрать. Да. Это все за И машину в том числе. У вас, у вас сейчас на машины наложили, на обе машины наложили арест. Да, приставы. Я сейчас хотел на машину на племянника переоформить, кинулись оттуда, а там арест. Запрет на совершение сделки. Да, да, да. И да. Продать, не продать, не, не переоформить, переформить, ничего Не переформить, может... а то он шесть лет на ней откатался. Сейчас хотели переоформить в Гая а там а... как Хантемантийского округа на, наложила на меня арест, видать, при помощи приставов. И за какой Кстати, суммы? 507 рублей. Кстати, я узнавал там, и вообще никакого штрафа нет. Тут тоже, как говорится, фильки на грамота. То есть, ничего не понял, на официальном сайте есть информация, что у вас... Нету ничего, я говорю, я МПЦ был. Это, говорит, вообще она к говорит, не относится, эту бумага. Чубину сдали, ваш участок, я так понял, это, это хорошее пастбище вместе со строениями. То есть вот это 25 гектаров изначально все да, да. на праве собственности принадлежало. А потом они вот этот вот кусочек, да, да вот эту да, часть, да, да. сдали в аренду в Чубину. Чубину да. без моего согласия. А потом и собственность продали. А потом, да. А вот с этой стороны база отдыха. Вот эта база да, отдыха да, да, и да, это да. проезд к ней. Да, и по, получается, по берегу, вот здесь на, на схеме, и... да, это то, что отдали Чубину. Мало того, что у тебя участок вот здесь вот оттяпали, да. вот эту вот часть. Да, да, да. Вот здесь вот. Да. Незаконно. Так еще и вот это пасвощие, это, вот это вот все. Это вот пальбище, все. Сенокосы, вот все. здесь вот тоже, вот все, этот все участок. Все. То есть ты сейчас ездишь куда-то вот сюда. Вы вот меня даже. обложили, как волкан, да. За сколько это вот, вот так вот? 6 километров. 4 километра да. вот сюда вот. А участок получается вот этот у тебя там строения были да вот здесь устроение вот, да, у тебя находится они вот они вот они вот строение вот это все попало к нему вот эти мелкие строения это да, все да, к нему да, да а как так вместе да, со строением администрация тут распоряжается у района ваш сосед быстренько возвел за это поставил столбики да и возвел забор а забор причем не огородил то есть не рабится ничего нет просто столбики раньше стояли и получается ваши коровы иногда заходят на территорию огороженную Чубиным, и он в нее кидает топоры. Не, кидал топоры он он на свой собственный участок. Это уже этот участок он оформил на своего папу. А если сюда заходят животные, он Можно тоже кидает? У меня вот последний раз есть у меня съемка тоже он выгонял недавно. У него была сетка, сетка была это капроновая. Но. Он прошлый год ее снял. А зачем? Чтобы специально, чтобы коровы заходили и можно было кидаться топором? Ну где и кто и когда заливные луга мог огородить? Вода же приходит, ветер, волна, это же все сносит, как говорится. она. Качат, качат, все упало, он подымает, коровы идут, топчут, все, он на них кидается, там ходит. И все, в Прошлый год он осенью это все содрал. Я как-то приехал, смотрю, ой, елки-палки. Вообще деревянные столбы первый раз поставили. Нет, давайте сейчас поговорим вот про вот эти столбы, где... Часто он забор сделал уже, да? Ну, это он еще год уже вот стоит вот в таком виде. Килята под трубы ныряет, к нему ходят туда. Он потом начинает их там рисовать. Сколько тут длина забора? Метров пятьдесят? больше. 50. Сотни? 100, да. Почему он там не сделал ограждение какое-то? Ну, его, как говорится, полиция тогда обязали поставить забор. Вот он в прошлый год, вот, вот уже год вот в таком состоянии стоит. Маленький телят ныряет под эти трубы, туда У -у -у. Он опять их там гоняет. А раньше вообще насквозь проходили? А раньше вообще столбы все упали, что они с 90-х годов стояли. И проволока была а из-за чего упали у вас там какое-то перемеживание было да что-то перенос столбов что ну, писал... это он тут начал уже свой участок этот перемежевывать и угу. получилось а одна сторона моя к нему зашла а другая на его, моя территория. И вы двигали эти столбы электрические, Мне да? пришлось линию электропередачу перебивать там на, ну, сколько где-то, 50 сантиметров один. Вот этот. Раньше на этом месте был непроходимый забор, который препятствовал прохождению коров? Ну, по первости, была там колючая проволока такая плотная, что они не могли пройти. До переноса столбов, до же... перемеживания? Не, не, не было. Не было случаев, что коровы заходили на территорию чубин Чубин здесь появился в тринадцатом году. До этого там вообще было все как... Проход. И сразу перемеживание, и начали коровы к нему ходить, и топоры кидаться. Ну, топоры они уже потом, дать как это свой участок, они тут давай его охранять. По видео насчитал, как минимум 5 коров пострадали от топоров. То есть, это рубленая рана. Топор при неудачной попытке падает в песок, в грязь, в землю. И потом этим же топором кидается в корову. И вся эта грязь заносится на 5, может быть, даже 10 сантиметров внутрь это, ну, раны. Рубленная рана. Да, рубленная рана, причем грязная. То есть это самая опасная рана, после которой очень часто возникает заражение, правильно? Да, воспаление идет, гноиться начинает. Приходится увести вид не один раз. Обработка. Вызываете ветеринаров, которым минимум 5 тысяч нужно да, заплатить. Они приезжают, обрезают рану. А для чего рана обрезается? Края, чтобы лучше зарастала рана. А, и обрезаются края, и все это зашивается. При этом корову привязывают к трубе, чтобы она не дергалась, Правильно? Да. Она рет при этом, ну как резаная. Ну, действительно, не как резная, а рёт резаная. Заживую, если как да. конечно. Рубленая. Вот, рубленая да. И получается, зашивают... Потом корова восстанавливается, и не факт, что эта рана сразу заживет, она иногда загнивается вот я видел, видел, да, там целый литр гноя выливается. Так я говорю, последний раз я уже не помню, одна так абортировалась у меня. Факт, То ну, есть был выкидыш из-за да. этого. А, да. из стресс да. корову перенесла, и все. А быки как переносят? Теряет да. плодородность, нет? Вес стеряют они работоспособность. Работоспособность теряет, ну, да? О, блядь, теряет, конечно Даже если смогут, все равно корову потом у него выкидывают. Да это же живое животное, как это, как человек, они тоже так же все реагируют. То есть он вам не только скотину портит, да, и стресс устраивает, и рубит, и финансовые затраты вы несете на восстановление коров. Так плюс еще вы теряете приплод и эффективность воспроизводства потомства. Ну, он же, говорю, он же бывший сотрудник полиции еще. Его же, как он мне тогда говорил, у него в прокуратуре все там схвачено. Все, я, я думаю, не зря они вот эту землю. Я говорю, у нас вот стравили как этих, как собак. И кто кого вот смотрит, кто кого завалит. Вот такая сейчас у нас система у руководителей государственных служб. Отдали землю без моего согласия и смотрят сейчас, наблюдают, тоже кого там... Грохнет, как говорится. Возможно, эти самые представители да, прокуратуры, там, Следственного комитета, приезжают сюда же с другой стороны, уже. Гуляют, да. Гуляют. То есть, с одной стороны, чубинки дают с топорами, а с другой стороны, у вас приезжают представители, возможно, представители Следственного комитета, прокуратуры, губернаторского аппарата, возможно. Имеется, видеозаписи имеются, все было. И достают вас музыкой, шумами, фейерверками, да. Слева от вас фейерверки, выстрелы и громкая музыка, а справа топорами кидаются. А там топорами гром... и, все, и все друг друга прикрывают. Имеются же все акты. все Врачи, они что, они приезжают, а мы что? Я говорю, так вы напишите хоть что, мол, так и так, что рано то рубленная. Не просто где-то корова что-то а, а зацепилась. Ну, а участковые пишут, да, да действительно, те пишут, да, вот где-то она зацепилась, порвала там. Тут, тут. В смысле порвала? Всякую ерунду пишут. Случайно, пишу. сл сл по... Случайно попала в летящий топор? Лишь бы отписаться, ну, что я Как у меня вот жеребец исчез, серко Вот то, среди лета, где-то был там июль месяц, наверное, ходили возле вот этой, видели люди, все. Бах, жеребец, чтобы она исчезает. На никуда делся, нашли? Ну, а кто его по сей день? И главное у пишет. Вот был гнус, катался где-то возле болота в грязи и утонул. Хаменька такой. Подожди, подожди, что такое гнус? Ну, комары. Комары, пауты. Типа его комары съели? Да, он катался, он, он, <свят> защищался он. Но... <свят> полез в болото, ага. Это а что за фамилия участкового какая? Каменка. А он, кстати, сейчас сидит в администрации Сургутского района на Бажово. Они все за все в это время, наверное, 6 участковых они поменяли, шесть участковых, наверное, поменяли. Mm -hmm. Они уже тоже, они же видишь, документы есть на землю и все и жестокого обращения с животными ни разу не было зафиксировано. Ну я обращался, но они не видят факту. Ни уголовного дела ни ничего, ничего не, не, не, не. Ничего не, не видят. предела закона, как они говорят. То есть получается не только коровы страдают, я видел и рубленую рану и у лошади. Ну у лошади. На видео было. Я... я вставлю, потом этом а, да, да, да, да, Я уже говорю, я уже столько уже прошло, я уже в голове не могу столько информации держать. Тоже уже. То есть, мало того, что в них-то парами кидаются... Надо мной сголяется уже 20 лет. Мало это того, геноцид. Мало того, что это парами кидаются, еще и комары съедают ваших лошадей. И все! Смотрит на вас, как у вас хорошо все получается и делает так же. Ну, видать, вот у меня если есть, надо ему такой же. есть у меня надо такой же. От кого же он научился топорами-то кидаться, интересно? Это его папа топорами Папа. Папа у него мастер. Так это получается сафари с топорами по-сургутски. Снегоходы у вас на территорию зимой заезжают. С базы отдыха. Они везде тут как там... И заборы ломают, и шумят. Ну, хочу против больших... Людей я кто такой? Ну, они хотя бы трезвые ездят. А кто их знает? К ним опасно подходить-то что? Они на снегоходе заедут. Один год вообще один заехал здесь. меня в коровник прямо заехал. Снегу много было. Mm -hmm. И застрял. Напугали вас эти пьяницы, да? В коровнике? Около коровника. Молока, что ли, хотел попить? Да кто его знает, что он хотел? А потом, да мы здесь у Салахова, типа, гуляем. Ага. Помоги мне вытащить. Я говорю, я тебя сюда не звал, говорю. Они так и говорили, когда Салахов, Салахом, гуляет, всё. А кто такой Салах? Бывший начальник ПТСТ. Сейчас у ТТСТ. А, это ваш им непосредственно начальник был. Да, да? вот с чего чего. Я говорю, если бы не этот человек! Ничего бы не было, я бы жил бы, работали, мы развивали бы свое хозяйство. Я бы уже не знаю, сколько уже я бы и коровники начал. Ну, строить. я не думаю, что проблема только в нем, проблема во всей системе. Потому что таких я смотрю людей целые автобусы привозят. Да, это сто пудов, Возможно, они не знают, куда они приезжают и на чью территорию, и всю вот эту Где историю. Где я работал, вся автобаза знала. Вся автобаза? Вся автобаза знала. Ну, вот это и говорит о том, что это тут не сам начальник, а система А вся. у него большие люди. Все. У него большие люди. По поводу арестов машин. К вам судебные приставы продолжают приходить, да? К вам на день рождения даже когда-то приходили? Да, у меня есть запись даже. Гасанов, собственной персоны. Может, вас прописать меня здесь, а? А что нет-то? Давайте я вас пропишу. Ваня шлучок ну, вам будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Судебный пресел да. Гасанов. Да, да. Посудитель Очень приятно. Района. Ага, не первый день уже. Наверное, год скоро, наверное, годовщину отметили, или больше? А? А ну, что без сарказма то Пенсию с меня снимаете, а вам зарплату платят, а? Что? Что, еще опять решения сюда нет? Нет. Нет? У вас есть? Рано. Определение есть? А у меня откуда оно? Вам же должен прийти первым. В чего думаете, я просто так буду, я говорю? Я опять выложу все в интернет. Вы сколько будете, мне мозги, Пиниполич? Вы... Я что, не человек, что ли? А? Сколько вы будете надо мной сгаляться, а? Время сколько? А? Сколько время? Время совершения исполнения. Вот это все будет в интернете. Вы сколько можете изгаляться надо мной, елки-палки. Все машины арестовали, ага. Счета все арестовали. О чем? чем? пацан, что ли? А? Специально, что ли, делаете? Выложу все в интернет это. Пока Вы реш... же меня специально грузите, пока... чтобы я бегал везде, а? Ага. решение, это решение не будет исполнено. Так идите коня-то, ищите, кто коня запрятал. Кто запрятал конята? Ну как, вы же сейчас сказали, я запрятал коня. Но. Пойдемте, посмотрим, айдаш, айда, айда, чтоб не было голословно. Пойдем. Вы здесь тогда, вы не знаете, где конь? Вы идите, смотрите, где конь -то. Я управляюсь, я управляюсь. У меня сейчас время управляться. Вы пришли, меня сейчас все графики сбиваете. 7 минут, время, время, Уже третий месяц, наверное, сколько, уже три месяца мне можно и канифолить. Пока не будет исполнено решение. Исполняйте, исполняйте! Кто вам не дает-то? Решение. Вы тогда сами сказали. Решение суда вы сюда... мне сказали тогда сами. Придет э, найдем людей, они его завалят, я оплачу. Да. Все, болите, болите. Где лошадь? Ищите, ищите, где он? Где лошадь? Я конь, чем я кормить-то его буду. Кем, чем кормить его буду? Ну, он у вас стоял, вы здесь стоит. Когда он стоял? В апреле месяце? Да. Ну. А, а сейчас что у нас? А сейчас... а Август, сентябрь уже. Да. Ну. А где он? Идите, ищите, он где-то пасется. Идите вот, идите, смотрите. он да не обидите на меня. Вы что, голосом да что вы мне не нервы раздят? трепать будете? Я вы же не пацан, мне 65 лет. Вы мне нервы трепите. Мне а, 47 а, лет и что но Вы мне нервы трепите. Я вам треплю да. нервы. Там люди большие нервы трепят мне. Кого? Землю они захотели но мне отобрать. Мне не нужна от вас ничего. Ни мне тоже от вас не ничего нет. не надо. На меня-то зачем эмоции? Идите, идите, где, где они ходят? Вон, вон они ходят, идите, смотрите, иди. Иди, вон они ходят, вон. Вон, вон, вон, они вон они ходят. Идите, смотрите. Я не буду смотреть. А кто будет смотреть? Я не буду смотреть? Вы будете смотреть? Я не буду смотреть. Я вас буду наказывать до этих. Но да наказывай я потом суд на вас подам. Да Подайте. Ну, подам. подайте. Это ваше право. Во, да, наше право. Да. А вы творите беззаконие. Я не творю законие. Я исполняю решение суда. Идет еще, обжалование идет. Обжалование идет. Вон бойтесь, вон он, вон он, Он, кстати, здесь. Он здесь, сдаете с той стороны сниму. Он встанет чьи-то пули. Он скажет. Мол, Чекарь. Вот вам, скажет чекарь, мои ли его? И, а, и что блядь. они говорили? А что он? Его посылают и все. Его отправляют. И он приходит к вам на, на ваш и день и рождения. Все приходит меня. И что он там заставляет? заявил? Что ты мне нервы трепешь, я тебя каждый день буду наказывать штрафами. Да, он так и сказал, что я говорит, тебе каждый день буду наказывать, что я ему нервы треплю. Вы ему нервы треплю? Да. На ваш день рождения? Ну, У себя дома? Его же отправляют. После работы, кстати, он приехал в седьмом часу вечера. Как фамилия Пристов? Гасанов. Гасанов, А вот, кстати, они вчера же были у меня, опять опять приехали в 6 часов. Но они меня караулили здесь, возле ворот сидели. То есть, они уже стесняются заходить в ворота и палкой отгонять вашу собаку? Они смело идут, как себе домой. Нет, ну это раньше они шли, а сейчас у ворот стоят. Вчера только были. Не, не, собака только залает. Я гляну, смотрю, бригада идет в То форме. Сколько их человек приходит? Ну, вчера было четверо. На день рождения они вдвоем приехали. А до этого вообще шесть человек. И приезжают и... постоянно вечером, да? После рабочего постоянно времени. Постоянно. Мне, когда надо управляться со скотиной, они едут. Так, а они приезжают из-за чего? Из-за того, что у вас якобы какая-то у жеребца инфекция инан, да? И заставляет вас и через суд и убить это животное. И прививки заставляют ставить. И получается, от этих прививок что происходит? Абортирование опять животных. Ну, это было в каком году, я уж точно-то не помню. Они весной месяца у меня кобылом решили сделать прививки. И все. Ну, уже кобылы были глубокого жереба глубокой уже. То есть не... последняя стадия беременности. Да, и, и они приехали, поставили эти самые все, они у меня через неделю начали выкидывать. Выкиды же. Да. И сколько вы потеряли? Шесть, по-моему. Ё... Я писал, что, что приезжали, все смотрели, они меня же объединили, там на карма все списали. Даже сам этот приезжал. Врач-то Это в... Сам приезжал. Ветеринар, Мусурбаева. да, главный? Главный был глав врач. Или как он? Начальник ветеринара Сургутского районная. Опять комары лошадей съели, да? Не понял. Я говорю, опять комары во всем виноваты. Лошадей съели. не это уже Горобартарий был, а там-то... Ушел жеребец так с концами. Где-то есть у меня документы, есть. я достану. Штрапуют. Мне даже минимально, сколько у нас пенсия-то? Меня даже не оставляют, они мне все подчищают. Все. я Выживай, как хочешь. Если вот до того дошло уже штраф какой-то 507 рублей, машины арестовать это же это же вообще абсурд. Две машины. Ну там разницы нету две одна наложено на обои все там полностью. А вот эту пенсию Газпромовскую тоже изымают? А кстати да это я получил от начальника автобазы вот тст недавно ответ. Ответ недавно получил, и он mm -hmm. пишет, что якобы, вот если бы мне два года до пенсии оставалось я бы работать, да Потом еще там по инвалидности, потом еще что-то там какие-то. Просто пенсия-то мне начислена. А там э, вот добавки там, на лекарства, путевки дают, на праздники выделяют, у -у -у. Там, на юбилейные там 60-50. Ну, это вам все порезали? Все, мне вообще не дают. Ну, правильно, вообще... потому что у вас же увольнение за прогулы якобы. Так дело в том, что я говорю, я же ветеран Газпрома. У меня 23 года, 20 лет отработал ветеран Газпрома. Я имею право на все льготы. Он ссылался, что ты вот это самое, надо было от нас увольняться. Я выработал газовый, как говорится, стаж. Всё. Ну ты же, ты же потом ходил, исправлял, у тебя запись исправлена, что ты уволен по собственному желанию. Ну, это уже генеральный директор Юриван Заставил. И все равно вот эти, вот эти льготы тебе не, не предоставляют. Я... Нет, вот получил документ, я, кстати, вам покажу его. Есть, ничего тебе не полагается, кроме 600 рублей. 600, да, рублей. Пожизненно, главное. Пожизненно. Uh -huh. Так я говорю, Газфонд, мне начислил пенсию-то, начислил. Так будьте добры, мне, как всем остальным работникам, вы же доплачиваете, путевки даете там через год, премии вот эти праздничные, там на Новый год, там такие все. А мне это почему не даете? А вот я что хочу сказать. Я когда пришел в автобазу, в кадры зашел, Подал вот этот пенсионный, что мне 600 рублей. И девочка там молодая. Давай в компьютере искать. А меня там вообще нету. Я как там будто не работал. Ну, я так предполагаю, когда Салахов уходила, они там все подчистили. Все. А в 2010 году я, кстати, вот экспертизу, когда делал, подчерквировал. Ну, я так понял, там тоже комары поработали. Я говорю, я вот как это... Под Сталинским режимом, вот как это... Был. В НКВД. Вот она все нашу семью так прислевает. Да, под контролем. Скорее всего, все почистили, чтобы потом вас э после вот таких репрессий не реабилитировать. Да да, да, да, да. Дело в том, что я говорю, я вот когда кровь возил на жеребца же в Москву-то, видео снял этого коня-то, привез туда, и покажи, и забыл, как его уже имя, отчество. Я говорю, вот конь, смотрите, все. Он смотрит, говорю, говорит, что конь сытый, конь активный. Да все будет нормально. Ну все, я уехал, я был 25 апреля, что ли, 18 по-моему, 18 Все через праздник, майские звоню, праздники, я говорю, так и так, и анализы привозил, Он, че, я говорю, до Сургута, а а, -а что там такое, ага, -а мне пятый человек звонит, ага, -а -а, что у тебя за, за конь племенной, я говорю, племенной, нормальный конь, говорю, производитель, говорю. Я говорю, что анализы как? Все, нормально, это все. Конь больной, все. Убирай его не это, самое. Я говорю, Анализы мне дайте. и вот по сей день он мне, и не дает. А ветеринарам дал. Липу какую-то дал. Самый... А, а... самый больной конь в мире, Да. -а. самый больной конь. Да. Да. Да. Загар кругленький какой. Да? Скажи. Кругленький, сытенький. Oh. загар, Загар, загар, загар, загар. Загар, загар, загар, загар, загар. А, загар? Кругленький, сытенький, да? Какое я больной, скажи. по пенсии получается, по исполнительному производству, по списанию пенсии? У него до сих пор списывают, хотя есть решение суда, там обжалование идет, да, процесс? Да, по спорному вопросу по заболеванию ИНАН, данного жеребца, загар, идут спорные вопросы, и дело иск подано в Верховный суд Российской Федерации. И несмотря на 28 нарушений, со стороны ветеринарной службы ветеринарного законодательства инструкций, суд первых инстанций вот, как бы не рассматривал вообще по существу дела. А с человека полностью взимают э, всю пенсию сто 100%. До копейки. На, до копейки, да. Судебные приставы. Но судебные приставы не могут исполнить решение суда. Хотя, хотя вот ходят, они сколько уже раз, четыре раза приезжали, они не могут исполнить. Ссылаясь на то, что они не могут исполнить из-за нарушения со стороны ветеринарной службы решения суда. То есть все эти суды – это Филькина грамота получается. Если бы их рассмотрели правильно по существу, вот этого всего бы не было, вот этой волокиты. А теперь, получается, им и отступать некуда. Столько дел наворочено, столько человек, с человека уже взыскано. А взыскано неправомерно получается, если взять нам все нарушения, которые мы указываем в иске и в жалобе в Верховный суд. То в законе там прописано неимущественного характера. Меня, они вообще приставу не должны меня штрафовать. Это мое имущество. Все. Они меня, они меня штрафуют. А это мое имущество жеребец. А там закон не имущественного характера. Они там порицание, нарицание, вот такое все дать должны мне. Нет. А они с меня деньги снимают. Ну отрежь ты хвост от коня, дай им хвост это убить. Нет, я им не препятствую, пусть идут, забивают. Я им не препятствую. Или он из коня что выходит, вот то пускай убивает. Это уже не имущество да. же. У нас в России закон как дышло, куда хотят туда и завернут. А, в итоге мы получили это отзыв, получили вот недавно. Что за отзыв? Ветеринарная служба, ну по суду-то. Угу. Что признают очаг инфекции у него. Да. А как они могут, пусть они поднимут все за те года, что брали анализы. Ну, тут, тут все эти нарушения инструкции, мы это все указываем. Что... Ну... Пусть они за все года поднимут анализы, которые моих лошадей вот, брали. И до, до всего времени мои кони всегда были здоровы, пока я не привез цитомина жеребца. Все. Это а жеребец-то ты... не мой, это Ситоминский. Выходит, что очаг-то заражения там, цитомина. Почему они меня-то обвиняют? Мои-то кони даже вот, когда в декабре месяце брали, анализы уже зимой пригнали в конце декабря. Они берут опять анализы, мои кони все здоровы, а жеребец Сытоминский больной. Почему они пишут опять, что очаг заражения у меня? Анатолий, вообще я вот эту ситуацию наблюдаю, да, и я пришел к выводу, что на севере, оказывается, очень успешно и очень плодотворно можно заниматься фермерским хозяйством. Я так понял, у вас сколько там было? 45 жеребцов, да? Лошадей? Да, у меня доходило по голове, да. 40, 45 лошадей, 15 или сколько, коров? Дойных у меня только было, 14 голов. А, еще и быки, да? Ну там приплод, конечно. Там вот. И получается вот такие табуны на севере. Тут вполне успешно можно при... Если имеешь хорошую землю, вот с такими лугами заливными, можно успешно заниматься фермерским хозяйством. Ну, при поддержке субсидии. Да, и при том условии, что нефтегазодобывающие всякие компании не будут мешать строить базы отдыха на вашей территории. И не будут такие, скажем так, соседи, которые, ну просто жестоко обращаются с животными, просто издеваются над ними. Выживает меня сюда, выживает по-русски. Так сказать. не только вас, ну то есть вам и фермерское хозяйство уничтожает, и вас выживает. И получается нашей стране ничего, кроме нефти и газа, не надо. Сельское хозяйство уничтожает на корню. Топором вырубают. это реально фермерское хозяйство вырубает топором. И историю, говорю, ничему не учат. История, она ничему не учит. Ничего. И, и... сталинский режим, и война, и все. И, и еще со стороны администрации к вам пытаются применить репрессии в виде выселения на другие 20 Ну, земля, понравилось это все. Природа, что, вода? На снегоходах, на квадроциклах, на как они скутерах они вот это все Салаха уже здесь. Да кто-то вообще грубо уже, Ну что он понимает, разве что в природе. А ну когда сюда залез, они давай там канал раскапывать суиски. Решили, чтобы сюда заря заходила. Что такое заря? Ну, теплоход. Теплоход. Так они и пристань сюда хотели сделать? Да, они проход там. Наняли Драглайд, эскаватор, он там давай копать это все разраслять. Да это же река, ее все замыло обратно и все. И все, я говорю, все, два года стоял дизель. Подожди, 6 подожди, подожди, то есть им показалось мало того, что они сюда заезжают на автобусах. Они еще хотели сюда Круг... круизными лайнерами заезжать. Да, да, да, да. А база отдыха-то отдыха маленькая, это значит, что они планировали расширяться ну, на твою это территорию? это для больших людей там. Не, ну mm. я правильно понимаю, если приезжает круизный лайнер, этих всех людей надо где-то размещать, а, а смежная земля только у тебя. Да, он тут начудил, я говорю, он когда залез сюда, света уже не было, они привезли сюда дизель 3D6, он 22 килограмма в час. Солярки. И, и шум большой. Сутка. Ну, там далеко было. Там не слыхать уже. Так 22 килограмма в час. Он два года молотил здесь этот дизель. Это он два года солярки спалил. В трубу вылетело все. Все, им все можно. И людей сюда, как говорится, она же нелегальная, она не закону. у меня же документы даже есть, строительство велось без документации и согласования, у меня есть газка тоже документы. А у нас же основные города расположены на, это мы сейчас вот находимся возле реки Опь, правильно? Да, да. Прямой выход на реку Опь, да, да. а у нас в Ханты-Мансийском автономном округе основные города большие находятся именно на реке Опь, Сургут, Нефтеюганск. Нижневартовск, и самый главный, где у нас находится аппарат губернатора Ханты-Мансийска. То есть, получается, с Ханты-Мансийска можно запросто приехать на круизном лайнере на и на отдыха. базу отдыха сразу, минуя все не, эти автобусы. Я, конечно, благодарен Наталье Владимировне, что она вам помогла мне восстановить свидетельство, но то, что вот она как говорится, сбросила потом на произвол судьбы, конечно, я это не приветствую. Потому что уже, если вы пошли, так идите до конца. А так что делать? то Это что опять это у нас? Я правильный вывод сделал, что на севере можно заниматься, и причем довольно-таки успешно, крестьянским фермерским хозяйством. Да здесь и было все здесь. Здесь же тысячи голов было, вот пока здесь это все, нефть, газ, не это самое. Ну, газ он вообще идет другой стороной. Там. Здесь же газ все в основном. Уренгой, Челябинск, Кужгород. Я... Принимал участие в строительстве Вот я говорю, я на какой машине работал. Вот трал. Угу, 65 я потом 5 тонн грузоподъемности. Ну, вот я шаровые короны возил газовые по 31 тонне. мне было 21 год. Я на этой машине импортная работал. И вот заработал 600 рублей по жизни. Ну, Газпром чего, нищий чего. Трубу сейчас не дает второй поток достроить. Война и мир. А здесь не? Здесь раньше о, во всех деревнях колхозы, совхозы были. Тысячи, тысячи голов было. Тысячи. А сейчас еще все везде. как Ситомина развалили. Высокий мыс развалили. Локосово все нигде. Там деревни можно было им... Как говорится, неужели государство не может выделить средства, построить... Как раньше ездили студенты, строили коровники, свинали, а за одно лето подымали. А сейчас вообще такие технологии ДСП, как их, э, сэндвичи, раз, раз, раз, раз, все, готовый каркас. Махом строится. Так постройте по деревьям, пусть люди занимаются. Пусть себя кормят. Хотя бы на этом. Но зачем ему надо? Лучше они сейчас как оздоровительные, как реабилитационные вот это все сейчас строят. Вот людей. Так здоровую пищу есть будут, как? Они здоровы люди будут. А кормите дерьмом, такое рождается. Я в Москве тоже вам прокурору сказал, что я говорю он, Лукашенко. У него все деревни, колхозы, сохозы. Все натурально, все. Но ну, он же, говорит, сын председатель. Я говорю, так при чем сын председатель? Он о нации своей заботится. Не знаю, поживем, увидим, говорю, еще раз. А так, что вот они как делают это в наглую, это вообще, это геноцид, геноцид полнейший. А вот НКВД преследует, я говорю, как мама рассказывала, сперва с Молдавии до Омска вагонами теплушках, с Омска на Боржу, спускались вот они до Хантов и потом поднимались и вот до Сургута. А тут, и на каждой деревнях везде высаживали их. А теперь нас выживает отсюда. <смех> О, ничего не понятно. Я говорю, ничего. Чего бы не было. У них же вот все характерно. Вот эти люди все сидят. Руководители. У них же родители. Они все про это прошли. Они им, наверное, тоже рассказывали, как они выживали. Как они через это все прошли. Они вроде уже должны знать, что все. Как, какой... Через... Как, как они испытали вот это все? Голодные, холодные. Не доедали. А, сейчас... бы лишь Им, как Шукшин-то сказал, Калина Красная. Там, праздник им, праздник нужен, Господь. Чё, денег много, праздник им нужен. Вот они здесь и поют и С топорами. Всяк. Праздник с топорами. И с лопатами, и с топорами. Вон чувен тут и... Офицер-то, офицер! Офицер! Гру, десантник, как он? Еще? Десантник. Ну все, можно. Какой офицер? Нету офицера сейчас. Нету, не верю. Один мне сказал. Я не буду говорить в следующий раз скажу. Я же офицер. Я, говорю, ну тем я остался. Как он сказал. И вот когда администрация Сургутского района предоставила постановление номер 58, а они потом еще предоставили справку эксперта mm -hmm. на суд, что, мол, якобы, заявление я писал. А здесь даже имя Андрей, Андрей mm -hmm. Берсеневым, Андреем Георгиевичем. Это было в 2010 году, а это вот уже вторая была в 2011 году. И то же самое пишет Андрей Георгиевич, и все, и суд это все взял во внимание. А, а кто это такой вообще? А кто, его знает? А, кто справ... его знает? а справка о чем, что якобы это вы просили да, изъять у вас землю? Нет, что типа это заявление я подписал, написал. Ну не вы, а Андрей Гнеки. Да, да, да, Андрей. Так вот этого Андрея надо найти, и у него изъять Но землю. Так вот они не ищут, они все быстро. А вы-то и... тут при чем? Все решили. Вы же Анатолий. Суд решил и постановил. <смех> как суд... <смех> А это вот я, что у Натальи Владимировны, он был, я ее тогда поблагодарил за помощь, за это за внимание. А, втор... а она тут дала указание отмежевать, поставить на кадастровый учет, но земля стояла на кадастровом учете. И когда мне выдавали свидетельство на право собственности в 95 году, они все здесь обмерили. Было 31, стало 25. Еще. Ну а это уже тоже даже второй уже за это. Дважды у нее на премию были, да? Да, вот. Код выполнения они тут пишут. Все здесь, все зафиксировано, все как положено. Но а вот и ныне там. Вот, а, кстати, я говорю, у меня же. БТИ, все строения, все зарегистрированы. Стоят на кадастровом учете, тоже все, у нее документы, все. Ну на это ничего не сможет. Вот это вот с этого заявления, потом постановление вот от 7 апреля 1997 года, и все, и пошло, и поехали, и администрация давай распоряжаться этой моей землей, не имею на это права. Вот такие дела.